даже, даже, даже нет. Сейчас, сейчас, сейчас находимся. Сейчас. Будет классно снимать если ты будешь каждый день со мной просыпаться и ходить за мной с камерой. Вот тогда будет Спас интересно. Ну я в смысле на соседней койке не со мной. Какой это Я уже забыл текст. При ошибке стульев тканей мать его за ногу. Просто покажите нам стул, который вам нравится. Нет, нет, нет. Все.